Под засад нацистского огня Где смерть готовилась Накинуть капюшон Ты за стропу вытягивал меня А я расстреливал последние патроны Желаю здравия Братишка мой Максим Еще есть нацики Сидят в цехах завода Но без сомнений Мы их победим Врагов чеченского И русского народа Я не умею много говорить Но повторю то, что давно услышал Достойно будем воевать и жить И да поможет в этом нам Всевышний Для Мариуполя Привычный диалог Вот где вся сущность, смысл и идея Аллах велик, а значит цунами Бог И только вместе все преодолеем И только вместе мы один народ Сибирь, Камчатка и Поволжье, Калининград, Донбасс, Владивосток И Малороссия иначе быть не может.